Так, парни, сегодняшний ролик не воспринимайте как обучающий, просто получите удовольствие от его просмотра. Стой. Стою. Хм, стрелять потом. Стреляю. Поняешь, о чем? Да вот, тут, тут человек с плейтой играет, а я посмотрел налево, левую, увидел тебя. Угу. Потом миленькая девочка, Спасибо. поэтому тебя догнал. Как зовут? Да, мы не будем знакомиться. Ладно? Как так? Очень Хочешь, как? чтобы это было все это самое? Без имен? Не стой, так. стой, стой, стой. Что, что? что ну что, что, что, что за давай не будем знакомиться? Чего такое у тебя? Что-то что в жизни произошло? Mm -hmm. Ты с работы идешь такая, mm -hmm. такая, как все за Слушай, сегодня пять. ты как зовут? <laughs> не пугайся, все нормально будет. Феша, Диана. Диана, а о том? Диан, я что пришел? Mm -hmm. Да, ты мне понравился, поэтому я и догнался. Mm -hmm. Ты, я так mm -hmm. понимаю, студентка? Нет, mm -hmm. Да? Учишься? В смысле, работаешь тогда, получается? Учусь, mm -hmm. Ну ладно, слушай, да, как бы парни не так часто подходят к девушкам, поэтому там mm -hmm. иногда... Mm -hmm. Ну, не знаю, кто боится, кто-то предпочитает на сайты знакомства, кто-то там вообще предпочитает дома сидеть. А в Москве еще и геев много, представляешь? Вот у меня, знаешь, какая ситуация была вчера? Okay. Встречаюсь с девушкой у меня, свидание. Я договариваюсь, у нас там а, местечко есть вверху, где можно покушать. Потом собирался на теплоходах, потом, короче, набережное, вино, вся романтика. Вот, она, короче, приезжает такая и говорит, Антон, я тебя трахнул прямо сейчас. А я ей говорю, слушай, у меня как бы другие планы. Я, она, представляешь, обиделась, сказала, что я тормоз и ушла. Все, уехала. нужен был кто все. Ну, а мне-то что в такой ситуации делать? Я-то запланировал красотичь такую. Надо такой. и все. Ну, как <с бы, просто так, секс, это такая штука, знаешь. Не так, чтобы супер уж проблема, чтобы приглашаться на все подряд. Хочешь все-таки человеку как-то узнать. Слушай, Диана. Это будет неинтересно, ну, правда. Что неинтересно? Со мной. Ты маньячка? Нет, я не маньячка. Ты всю свою жизнь сидишь дома и сегодня первый раз выбралась? Блин, ну нет. Так давай попробуем, а что там что и ясно будет. Ну, увидимся как-нибудь, получается, посидим что-нибудь вкусненькое и попьем. Не со временем, беда бедовая, Вот это я тебя понимаю. Поэтому все. и есть средства связи, отца телефоны и так далее. Всегда можно, получается, найти. Тем более, ладно, я сейчас убегу, но как-нибудь ты тоже здесь бываешь, гуляешь. Нет, здесь не бывает, не гуляешь, Ну, все бывает, выходишь же. Короче, давай решим все по-нормальному. Не дети маленькие, всегда а можно. Так, Все, что мне понравилось. Я хочу тебя еще раз увидеть. Это звучит глупо, нелепо? Ну почему нет, не глупо. Ну тогда, почему ты мне тогда такие вопросы задаешь? Называй. 216. Угу. Все, отправляется. А так, может быть, я тебя даже и сегодня вечерочку наберу. Все. Поболтаем. Давай, хорошее настроение. Пока. Вот где-то в таком формате мы будем... Ну, слышно там? Да. Где-то в таком формате мы будем записывать ролики. Давайте посмотрим, что из этого будет выходить. Стой! Буквально секунд тебя займу. Да, вот может. это может показаться странным. Вот, я шел в сторону метро, увидел тебя. Подумал, миленькая девочка. Спасибо. И догнал. Как зовут тебя? Маргарита. Маргарита, Антон. Я надеюсь, ты не на работу. На университет, на зачет. О! Фу, сдашь. Сегодня все сдают. Вот, Маргарита. Хочешь сказать забавной ситуации, что повеселее было. Давай. Знаешь, вчера, короче, можно на ты. Хорошо. Вчера приглашаю девушку на свидание. Mm -hmm. Все так запланировал. Короче, посидеть. Там вверху местечко есть очень красивое. Потом на пароходах попал, на теплоходах. вот Потом это самое. Как там, на набережной, вино попить. Она приезжает и говорит, я бы тебя трахнул прямо сейчас. А я очень такой, у меня вечер запланированный. Я говорю, слушай, ну, как бы у меня другие планы. Она сказала, что я тормоз ушла. Что это значит? Это значит... Я, конечно, тебе изображение, но, по по-моему, она... Челюшка. Хорошо. <связано> хорошо. Вот. А ты мне понравился, я хочу тебя увидеть. У меня парень есть. Но это моя желание, никак не влияет? <связано> Давай спишемся, созвонимся, там придумаем <связано> что-нибудь. Ну, можно. Скажи, когда тебе удобнее писать? Ой. Ну, точно, если сегодня, Часиков девять нормально? Да. Ну, отлично. Называй. Восемь девятьсот пять. Ага. Часиков девять я тебе напишу. Хорошо. А там, если удобно будет, пола Хорошо. Давай, сдать Хорошо. удачно. Пока. Пока. Секундочку буквально. Не помню, неправильно. Просто стоял. Будешь вот, ждать друга, увидел тебя, подумал. Миленькая девочка, поэтому догнал. И что? Как тебя зовут? Не важно. Ну, важно, я же спрашиваю. Я не знакома с тобой. Слушай, ну а какие варианты есть? Ну, смотри, там есть какой-то сам фургон, можем фургон с тобой зайти и познакомиться. Ну, а как тогда? Что, в интернете, что Народа ли? Да, молодой Ну, на мое желание тебя увидеть как-то это никак не повлияет. Что, что? На мое желание тебя увидеть это никак не повлияет. А -а -а. Подожди, ну, я сейчас спущу я... правду. Что? Как тебя зовут? Алина. Алина, Антон. Очень приятно. Видишь, ничего страшного не произошло. Только трамвай проехал. Поэтому пореже имя говори, потом начнут много трамваев ехать. Алин, ну ты же начинаешь уже тупить. Я просто пишу, мне нужно деблом подписывать. Ой, тебе по-любому подпишут. Ну, не представляешь, какая история в жизни произошла вчера? А, я приглашаю девушку на свидание. Спланировалось, все там круто, там должны были пойти там местечко высоко посидеть покушать там потом на теплоходах покататься, потом там на набережной вино вся фигня она, короче, приезжает, я ей, короче, говорю, ну, типа, пойдем, она говорит, ну там, я бы тебя сейчас страхнула. А я ей такой, ну, а что-то у меня как бы другие планы, несколько, я как бы запланировался, она сказала, что я тормоз и уехала. Давай. А почему так? Не знаю. И что делать в такой ситуации? Я не знаю, как с такими девушками сесть. Вот и я не знаю. Алина, ну ты мне правда понравилась, в случае чего Нет, не получится, у есть молодой человек. Ну именно потому что у тебя есть молодой человек, и в конце концов ты студентка, можем где-нибудь полчасика-часика посидеть. Не, я так не делаю. Я верная девушка. Да? да. Хорошо, давай тогда по-другому поступим. Ты же знаешь, что не все вечно. Напиши мой номер просто. А нам в случае чего? 8909 Антон. Я поняла. Но в любом случае пожелайте счастливой. Спасибо. Ну еще буду звонку. Давай-пока. Ну, так тоже можно сделать. Не всегда получается, если у девушки есть парень, что-то из этого хорошего. Пользуйтесь. Правильно я сидел на Тусто. На еще. Я так понимаю, что ты студентка? <сøк> <сøк> как так? <-то> какое В какое время люди не студенты работают? У меня отпуск на самом деле. Ой, ну ничего себе, гуля... ты гуляешь такая. Да. Я вот да. нагулялся да. и сижу в Москве отдыхаю. Как тебя зовут? Мне Аня зовут. Аня, Антон. А, Очень приятно. Это ты сейчас пойдешь в сторону Кузнецкого, наверное? А, на самом деле я не из Москвы, поэтому Откуда? я просто гуляю. Изначально я из города Киров. На Киев похож. Не, не, вообще не. А, да, да. А, вот, ну, уже в этот год я живу в Нижнем Новгороде. Сюда приехала, в отпуск погулять с сестрей, с друзьями. И на сколько ты здесь? А, я уезжаю завтра вечером. Блин, вот ты вообще. Вот так вот, да. А живешь? А, живу в Нижнем. Поле. Не, на метро каком -то. Ой, я живу в городе Красногорский на Ники. То есть даже вечером я не смогу тебя забрать? Ну, на самом деле, не получится. У меня вообще прямо все забито. Я хотела остаться до вчерашнего дня. Вот так получилось, что я вспомнила, что... Что нужно здесь пройти, здесь Антон сидит. что у меня еще куча друзей здесь живет. Я реально, я уже... Я некоторых забыла. Куда в следующий раз в Москву? в следующий раз? Не знаю, не думала. В этом году, в этом тысячелетии. Может быть, я не знаю. Представляешь, какая ситуация была вчера? Я приглашаю девушку на свидание. Так все спланируем, короче. Покушать там. Есть местечко, высоко находится. Потом на теплоходах, короче. Потом набережная, там вино, романтика, вся фигня. Короче, встречаю ее. он говорит, Антон, я тебя трахнул прямо сейчас. Я говорю, Лаша, подожди, у меня другие планы несколько на вечер. Она говорит, что я тормоз развернулся, ушла. Да ладно. Как ну, это можно объяснить? Мне кажется, ничему нельзя вообще удивляться в этом мире. Ну так да. Может быть. Но для меня это ну, было несколько Так классно, ну, да, что слишком резко, быстро и неожиданно. Ну, да. Всякое бывает в жизни. Слушай, ну а завтра когда вы... Уезжаю, я уезжаю. уезжаю в 10 вечера. Но я еще, в, в самом деле, не купила билет, потому что я не уезжаю, не знаю. Давай тогда так, я сейчас запишу твой телефон. Мы завтра созваниваемся, если ты вдруг остаешься, то мы договариваемся, увидимся. Давай, ну конечно, вряд ли я останусь, потому что я уже собираюсь сегодня побери. Может быть, да? Можешь... Как говорится. Сейчас, секундочку. Mm. О, ле перезвоню, неудобно сейчас. Вот mm. сама сбросила. Нашли время, звоните, по работе. Время уже четыре. Аня, правильно? Да, все верно. Называй. Восемь девятьсот восемьдесят семь. Значит, смс-ку сброшу. Давай. Как раз с моим именем на всякий случай. Слушай, ну завтра часиков в 12-13 наберу. Давай, я ничего не могу обещать, потому Пообещай. что... Пообещай. <смех> по Ты качаешь пресс так сильно? Да. Я думал, палец сломаю. <смех> Все, да, дошла. Все. Давай, хорошее настроение, гуляй. Большое, Здесь обладает. красивое место, Кузнецкий мост. Да, вот я сначала хочу где-то попить, вот, потом mm -hmm. же идти. Так. На Давай часиков идти. раньше виделись. Я давай, да, все, да, пока, давай, пока, пока. Стой. Не пойми меня неправильно. Да. Сидела я на лавочке, короче. Тут ты меня прошла. Ты? Вот сейчас да. Кстатеевский йогар. Кстатиевский вот, да, мне... йогурт. Да. Вообще, подумал, миленькая девочка, поэтому тебя пригнал. Мне понравилось. Ах, это очень мило. Ну, <laughs> конечно, сейчас очень большой. И он поэтому... в том случае спешишь. И я, в принципе, сейчас на лавочку тоже вернусь. Три секунд у нас есть. Я тебя включу. 30 секунд. Секунду, окей. Ты считаешь? Ты считаешь? Достаточно. Как тебя зовут? Майя. Майя, Майя Антон. Очень приятно. Наверное, миллион шуток про календарь Майя, да? Очень много, даже больше, и не только про календарь. А что там еще есть Майя? Только Майя, Майя блесетка. Ой. Что-то еще было. Ладно, Майя, я понял, что ты куда-то там на учебу спешишь. Нет, я на учебу, на работу. На работу? Ты 18 лет на работу стрял? Больше мне. Видишь, я умею делать комплименты. Ага, спасибо. Слушай, ну давай так поступим. Ты вечерочком... Ты с какими работаешь? Это поздно. До 12. До 12. Да. А со скольких? Ну, с 5. О. Но сейчас мне нужно пораньше. Завтра давайте чуть, чуть В час или в два наберу. Ой, не могу, я сейчас учусь. У меня сессия идёт. Как всё сложно. Ватсап есть? Есть, но... Слушай, вот ты вот говоришь, вот у меня вообще, вот у меня была сложная ситуация жизненная вчера. Ты представляешь, я приглашаю девушку на свидание. Все так классно подстроил, короче, сначала должен быть ужин, короче, местечко достаточно ну, высоком, потом на теплоходе кататься, потом это самое набережное, вино, все ароматика, красота. Вот, она такая приходит и говорит, ну вот тут я бы тебя трахнул прямо сейчас. А что нет? А у меня другие планы, а я говорю, а у меня другие планы. А она такая, говорит, ну ты и Торс, развернулся и Вот представляешь? А я-то хотел все красненькой, красненькой. Дай, короче, по WhatsApp спишемся, а там уже... И... Да, окей. Называй. А что он называй? Номер, лет, да. 16. То есть в моей ситуации надо было поступать... А как ты сказал? Не знаю, мне кажется, секс не такая не штука. Некрасиво, низко, который... но использовать. сколько низко. Ладно, хорошее настроение. Спасибо, я тебе Давай, готова. спишемся, пока и красиво, но и спорю. с вами эта девушка, что делать в такой ситуации. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Если еще не подписаны на меня, подписывайтесь на наш небольшой уютный каналчик. Мы здесь рассказываем и про свидание, и про знакомство, и про соблазнение, как это проще сделать. Если вам действительно этот ролик понравился, я надеюсь, вас не затруднит поставить лайк, подписать где-нибудь в комментариях, написать в комментариях, да, мне понравился этот ролик, или прикольный ролик, или что-нибудь такое. Также маленькое объявление, у нас на днях планируется тренинг в Москве, но подробнее об этом будет ссылочка где-то вот здесь вот внизу, она должна появиться. Кликай по ней, если смотришь телефоны, то эта ссылка есть в описании. Все хорошее настроение, лето наступило, погодка офигенская, вечером гулять здорово, не надо водить девушек в кафе, вы можете водить их... По паркам, по улицам, по центральным улицам своего города. В Москве здесь огромное место в центре. Мы сегодня как раз прошлись по центру, записали ролики специально для вас. Так что хорошего вам настроения и классных соблазнений.